Итак, всем привет! Добро пожаловать на это обучение. В этом обучении вы узнаете, как заработать вашу первую тысячу долларов, какие есть возможности в компании, вот и как это все работает. Поэтому в течение вот этих 20 минут а, приготовьте ручку, э, листок бумаги, лучший конспект, пишите вместе со мной. Ответы на вопросы, которые у вас будут на тестировании, я буду давать в этом, в этом обучении. Поэтому а, все пишите. Если что-то будет непонятно, нажимайте на паузу. Если вас отвлекли а, или что-то еще, да, перемотайте назад, если что-то не поняли. Вот Постарайтесь вот эти полчаса времени, которые у вас сейчас будут, а, посвятить себе, потому что от этого будут зависеть ваши результаты дальше в продвижении по карьере, да, в работе в компании, поэтому э, максимально сконцентрируйтесь, постарайтесь, чтобы вас ничего никто не, не отвлекал, закройте там кошек, собак, да, то есть борщ э, э, пока что не грейте, да, то есть для того, чтобы разобраться, для того, чтобы получить ту информацию, которая в будущем вам по поможет э, работать и зарабатывать хорошие деньги. Вот, поэтому начнем сразу с первого вида доходов компании, я сейчас объясню, как это работает. Первый вид заработка, э, он называется розница, то есть розничная прибыль от 20%, то есть смотрите, э, у вас будет свой интернет-магазин, в американской компании, и он будет оформлен на вас пожизненно, то есть с возможностью продления каждый год. Например, кто-то купил продукт с вашего интернет-магазина, у вас будет своя ссылка, свой интернет-магазин с вашим именем, да, то есть регистрация и так далее. Кто-то купил продукт, соответственно, вы заработали 20% от суммы этого заказа. Дальше, если вы, например, для себя купили продукт внутри магазина, у вас будут цены со скидкой от 20%, то есть внутри у вас будет вся продукция с, по себестоимости, со скидкой. Если вы для себя купили со скидкой, соответственно можете продать это э, с рук продукция придет вам прямо домой э, курьер вам ее принесет вы ее можете потом продать кому-то тоже заработаете небольшие деньги на вот такой розничной прибыли на 100 долларов у вас интернет-магазина кто-то заказал продукцию соответственно вы получили 20 процентов прибыли для того чтобы открыть интернет-магазин он стоит 36 долларов на один год то есть э, на год интернет-магазин полностью у вас будет доступен дальше продление возможно каждый год до да, за меньшую цену либо автоматически бесплатно он продлевается Второй вид заработка он называется fast money то есть этот вид дохода можно перевести как быстрые деньги бонус за покупку пакета если кто-то купил по вашей рекомендации какой-либо из пакетов вы получаете от 25 до 450 долларов единоразово каждый раз за каждый пакет который будет приобретен по вашей рекомендации вы будете получать а, вот эти деньги пакет интро он дает возможность получить 25 долларов премии, то есть вы получаете. Пакет Builder, он дает вам возможность получить 100 долларов премии. Пакет Business, он дает вам возможность получить 250 долларов премии. Пакет Pro дает вам возможность получить 450 долларов. В каждом пакете есть определенная продукция. Чем больше пакет, тем больше продукции внутри. Третий вид заработка. Следующий вид дохода называется командные комиссионные. Вот вы видите, да? Командные комиссионные еще, они называются циклы. Эти циклы, они состоят из баллов, из вот таких вот CV баллов, они называются CV. Каждый пакет имеет, каждый продукт в компании, каждый пакет, он имеет еще стоимость в CV, то есть он имеет цену определенную и также, видите, он имеет такую балловую стоимость, 900 CV, 600 CV, 300 CV, 100 CV, ну и так далее. В зависимости от пакета или в зависимости от того продукта, который э, человек покупает. Может быть, 10 CV, может быть, 30 CV, неважно. Как только... Вы, вашей сети, да, то есть, вот когда вы взяли свой интернет-магазин, после вас разные интернет-магазины открываются по всему миру. И как только из них кто-то что-то купил в этом магазине, кто-то купил пакет для себя, кто-то какой-то продукт в этих интернет-магазинах, то есть, в этой сети будут разные продажи и включения. С каждым годом их все будет больше, больше, больше и больше. И вот каждый раз, когда у вас будет набираться 900 вот этих баллов, вот этих 900 CV, вы будете получать 35 долларов на счет. Каждый раз, как только набралось 900 CV – как только получили 900 CV, каждый раз получается по 35 долларов. 35, 35, 35, 35 за каждый закрытый цикл по 35 долларов. Это можно получать в день по 10 раз, да, то есть, или там в день один раз, то есть, в зависимости от того, с какая ваша организация и сколько, соответственно, продуктов продаж в вашей сети. Вот эти баллы накапливаются от всех проданных товаров, и пакетов вашей сети. То есть этот вид дохода, конечно, здесь есть ограничения, то есть не больше ста пяти тысяч долларов вы сможете получить в месяц, но тем не менее это на перспективу это огромные деньги. Четвертый вид дохода называется матчин бонусы. Вот эти матчин бонусы они э, выплачиваются вам в зависимости от продвижения по карьерной лестнице. Первая ваша квалификация, с чего вы начнете, она называется предприниматель. Вот эта квалификация это когда вы открываете свой интернет-магазин за 36 долларов. Как только открыли магазин за 36 долларов, все, у вас первая квалификация предприниматель. Квалификация номер два. Дистрибьютор. Как только взяли какой-либо из пакетов, вот то, о чем я здесь рисовал, или этот, или этот, или этот, или этот, любой, вы получаете квалификацию дистрибьютор. С этого момента вот эти все CV-баллы, про которые я говорил, они начинают накапливаться. Вот эти 900 CV начинают у вас накапливаться. До этого момента их нигде вы не увидите. Как только приобрели какой-либо из пакетов, все, накопление CV вот этих начинается. И каждый раз, когда 900 CV собрали, 35 долларов вы заработали. Следующая квалификация – специалист. Вот эта квалификация очень важна, потому что пока вы ее не закроете, вы не сможете зарабатывать вот эти 35 долларов. Включили два пакета. Как только кто-то из вашей, по вашей рекомендации, купил либо таких два пакета, либо один такой, один такой, неважно, любой. Кто-то приобрел, вы получаете квалификацию специалист. С этого момента каждый цикл будет вам выплачиваться. С этого момента 35 долларов за каждый цикл вы будете получать. Следующая квалификация нефрит. Вот она. Нефрит. Включили 8 пакетов любых. Любых вот этих 8 пакетов. Интро, Билдер, бизнес или про. Вот один, или этот, или этот, или этот, или этот. Вот любых 8 вы включили вашу организацию, ваши вашей первой линии, так сказать, будете получать 20% от их дохода. Не от их денег они будут выплачиваться, а просто бонусом компания будет вам платить. Чем больше заработают денег ваши ребята, тем больше процентов вы получите. Значит, если они, например, суммарно заработали 10 тысяч долларов, то вы получите 2 тысячи долларов, соответственно, на ваш счет. Следующая квалификация. Жемчуг. Эта квалификация, вам нужно включить 12 пакетов, про которых я вам говорил. С этого момента вы будете получать 20% с первых линий, 15% со вторых линий, может даже вырасти до 30. Ну, это уже дальше будете в более углубленном обучении, будете это изучать. Следующая квалификация, САПФИР. Это квалификация, когда вы уже сделали в организации 12 специалистов. Специалисты, помните, это вот, это вот эти ребята. Это люди, которые уже включили по два пакета. Как только у вас 12 таких специалистов, вы получаете 20 15-10% с первой, со второй и с третьей линии. Каждый, ребята, сколько заработали на первой, на второй, третьей линии ваши, вы будете получать процент с их дохода. С их дохода эти деньги не забираются, вы просто получаете бонус, в зависимости от того, сколько они заработали. Идем дальше. Лидерский фонд. Вот эти деньги вы получаете уже тогда, когда вы выросли по карьерной лестнице. При достижении квалификации Diamond, бриллиант по-русски, вы получаете возможность получения трех процентов от всего оборота объема продаж всей компании. Там высчитывается специальный процент, и э, там есть специальные акции, которые вы получаете. В общем, это очень хорошие деньги, и, э, конечно же, эта квалификация не, не очень простая, но, тем не менее, деньги, которые вы сможете получать в будущем, они, и эта квалификация, и те усилия, которые вы э, будете предлагать, они того стоят. Дальше есть, существуют еще такие пакеты основателей. Пока что их нету, но когда они появляются, их есть ограниченный тираж, она их выпускает на рынок, там, например, там, на определенную рынок сколько-то единиц например там тысячу там на, на украину там тысячу данном на беларусь 500 там или зависит от страны при покупке такого пакета вы будете получать два процента от оборота вашей всей организации от вашей всей личной сети вы будете еще вам будет высчитываться два процента который будет вам выплачиваться ежеквартально, каждый квартал шестой вид заработка это награда за соответственно за трудолюбие путешествия круизы то есть за ту работу которую вы делаете так или иначе, вы еще бонусом получаете возможность путешествовать бесплатно от компании в пятизвездочные отели, пятизвездочные круизы, все включено на там, 7 дней круиз по Средиземному морю или еще где-то, то есть вот, в зависимости от э, вашей страны. Также есть денежные промоушены каждый месяц практически, ну каждый вот, в году, несколько месяцев всегда есть промоушены, где еще дополнительно к тому, что вы заработали, вы можете получить до 15 тысяч долларов вот такой призовой, призовой бонус. Техника Apple, для, э, как только вы достигли какого-то результата или что-то еще, вам компания для, э, дарит вам такие рабочие инструменты, либо iPhone, либо iPad, либо MacBook. Это тоже можно отметить как вид заработка, потому что ну, где еще на каких работах вам э, подарят там, iPhone или пришлют вам iPad или MacBook э, прямо домой или в, там, при встрече где-то на саммите. Понимаете, это э, можно считать как определенный доход, потому что MacBook, и сегодня вы сами знаете, это техника, которая стоит э, довольно-таки неплохих денег. Следующий момент. Вопрос, да, у вас будет, что такое активность. Значит, активность в вашем магазине – это продажа. То есть, если кто-то что-то купил с вашего магазина, клиент, вы, соответственно, тоже активен. Ну, какая-то закупка на 60 CV, например, это дает вам возможность активности. Значит, личная закупка для себя. Что-то купили, захотели какой-то продукт купить для себя. Соответственно, тоже ваш интернет-магазин, он активен. Включили пакет какой-то. Помните, этот билдер вот то, что я показывал, Intro, про или бизнес, Любой из этих пакетов тоже, соответственно, дает вам активность. Вы активны, значит, Значит, интернет-магазин работает. Автошип или смарт-деливери. Значит, автошип – это устаревшее определение. Сейчас это называется смарт-деливери. Умная доставка. Это активность, сделанная на будущее. То есть, возможно, сделать на 3, 6, 12 месяцев и так далее. Короче, преимущества. Uh, у вас не будет сгорать вот эти CV. Помните то, что я вам говорил? 900 CV, они у вас сгорать не будут. Они у вас будут все эти баллы накапливаться, и вы будете получать циклы. Если вы не активны, этого у вас не будет. Значит, uh, вы сможете получать матчин-бонусы. 20, 15, 10%. Все нормально, бонусы вам выплачиваются. Продляется интернет-магазин на год вперед. Все нормально, не надо платить личные деньги. Интернет-магазин постоянно у вас uh, продляется. Активность – это топливо бизнеса. Бизнес, uh, который активен, это бизнес, который работает. Все просто. Идем дальше. Теперь оптовые пакеты и их отличия. Всего есть 4 пакета на данный момент. Значит, с этими пакетами вы можете также заказать карту. Вам компания изготовит карточку Visa или MasterCard, в зависимости от страны, в которой вы находитесь. И пришлет вам ее вместе с пакетом. Вы ее зарегистрируете на свой, свой интернет-магазин. Внутри у вас будет бак-офис, у вас будет свой офис в системе, то есть где вы сможете иметь кошелек, и, соответственно, с этого кошелька, вы будете переводить деньги на вашу визу-карточку. Либо с кошелька снимать, либо с... на визу-карточку, либо на свою карту. Как удобно, так и делайте. Если на карту Америки, соответственно, у вас есть возможность там, ну, соответственно, выводить эти деньги с любой страны, из банкомата. Это все работает легко. Если вы выводите на свой счет, соответственно, выплачиваете налог каждый год, да, то есть, ну, высчитываете вашу прибыль. Смотрите, вот эти пакеты. Интро, билдер, бизнес и про. Значит, цена каждого пакета – Пакет «Интро» стоит 250 долларов, тоже в зависимости от вашей страны, где-то налог повыше, где-то по пониже, соответственно, все эти пакеты, стоимость сходит с доставкой, с, с растаможкой, со всеми налогами и так далее. То есть, примерно э, цены вот такие, 250 долларов пакет «Интро», «Билдер» пакет 700 долларов, «Бизнес» пакет стоит 1500 долларов. Pro пакет стоит 2500 долларов если вы приобрели пакет интро за 250 долларов то вы заработали 500 долларов прибыли через месяц если вы приобрели сегодня пакет билдер за 700 долларов через месяц ваша прибыль составит 1400 долларов если вы сегодня приобрели пакет бизнес за 1500 долларов через месяц ваша прибыль 3000 долларов если вы приобрели пакет про за 2500 долларов через месяц ваша прибыль 5000 долларов соответственно в каждом из этих пакетов будет продукция чем дороже пакет соответственно тем больше продукции внутри то есть доставка продукции прямо домой из рук в руки доставка также с пакетом будет и вашей карточки на которой вы будете получать ваши заработанные деньги зачем нужен пакет с продукцией вопрос значит первое Гарантия. Вложили деньги, вы, соответственно, получили продукцию, которую вы можете использовать, продать, подарить. В любом случае, вы не потеряете деньги. И, продав продукт, вернули деньги, даже заработали. Если вдруг какие-то проблемы, есть продукция по здоровью, есть разная продукция, дальше в, в обучении вы сможете ознакомиться с ней более детально. Значит, вы можете получать дополнительную прибыль. Розницу. Ну, то есть, продали продукт, соответственно, немножко заработали. Значит, это тоже один из видов дохода. Деньги мы не теряем, деньги вы зарабатываете. Продукт вам позволит заработать работа деньги. Получаем циклы. Если есть пакет, соответственно, у нас есть баллы, у нас есть CV, соответственно, CV у нас копятся. 900 CV, 35 долларов. Каждый раз мы получаем четвертый момент матчин бонусы. Помните, в зависимости от вашей квалификации, с первой линии от 20 до 30 процентов, со второй линии 15 процентов, с третьей линии соответственно 10 процентов. Теперь важность открытия интернет-магазина. Неважно, как вы стартуете с пакетом сразу или с интернет-магазином, очень важно открыть интернет-магазин как можно быстрее. Во-первых, вы ничего не теряете. Если вдруг вы передумаете, вы всегда можете закрыть этот интернет-магазин, и все деньги, которые вы потратили на него, они вернутся вам на карточку. В Америке очень серьезно Работает система, поэтому если вас что-то не устроило, вы можете всегда закрыть в любой момент, вернуть ваши деньги. Проблем нет с этим. Что вы выиграете в этом плане? Как только вы откроете интернет-магазин, у вас там будет такая генеалогия. Все интернет-магазины, которые будут открываться уже дальше, да, например, завтра. Послезавтра там Англия откроется, послезавтра там, послезавтра Америка откроет интернет магазины и так далее. Все эти интернет-магазины будут в вашей сети. Они будут влиять на ваш оборот. Каким образом? Потому что все пакеты, которые будут покупаться, вся продукция, которая будет продаваться в тех интернет-магазинах, которые будут открываться после вас, завтра, послезавтра и так далее, все эти CV, все вот эти cv баллы, они будут накапливаться и у вас. Конечно, при условии, если вы будете активны. То есть все эти баллы будут у вас накапливаться. Всех интернет-магазинов, которые будут открываться после вас. Через год, через два, через три, через десять и так далее. Каждый интернет-магазин, который будет открываться после вас. И в котором будут делаться какие-то продажи, покупки пакетов. Каждый раз вы будете зарабатывать с этого балла. Поэтому очень важно, когда вы откроете интернет-магазин. Чем быстрее, тем лучше. Никогда не поздно это сделать, но тем не менее, чем быстрее, тем лучше. Чем больше у вас будет этих CV-баллов, тем больше у вас будет этих циклов. 35 долларов. То, что я говорил один закрытый цикл 35 долларов это то что касается бизнес-плана это вам коротко сейчас вам объяснил ваше преимущество и то что вы сможете заработать более еще подробно вы конечно же будете проходить этого обучения изучать уже нюансы смотреть как это работает на практике кураторы вам еще более подробно будут объяснять по каждому вопросу если у вас будут какие-то вопросы соответственно вы сможете эти вопросы задать уже на следующем этапе когда вы сможете уже пройти тестирование на следующем этапе тестирования где вы ответите на все эти вопросы и уже в конце этого тестирования вы зададите все вопросы которые у вас останутся и соответственно у вас будет время для того чтобы изучить дальше более детальную информацию пройти еще один курс обучения и соответственно уже дальше приступить к работе ребята начинают по-разному кто-то берет интернет магазины уже сразу же начинают работу или же и пакеты или же кто-то проходит обучение поэтому все зависит от вашей скорости не переживайте у каждого своя скорость и ничего в этом такого страшного нет в любом случае очень важно что вы понимаете что времена поменялись Сейчас время очень непростое, сложное, я бы сказал, серьезное. да, Поэтому во многих странах сегодня ну, проблемы. В китайском иероглифе есть там значение, да, там кризис. И он имеет двойное значение – и кризис, или возможности. Так вот, в любом проблеме, любой проблемой всегда есть возможность. И то, как вы воспользуетесь вашим временем, то, куда вы инвестируете, в то обучение, в то направление, куда вы сегодня инвестируете свое время, оно, соответственно, и даст вам те плоды. Если вы останетесь там, где вы есть, я понимаю, что, да, работа – это хорошо, все всегда нужно трудиться, всегда должна быть какая-то профессия, но параллельно для того, чтобы не остаться у разбитого корыта, как это в большинстве случаев бывает с нашими бабушками и дедушками, есть хороший пример, чтобы посмотреть, чтобы не получать 50 или там 200 долларов э, или 100 долларов, э, не получать э, в итоге пенсии, до да, чтобы вот этого не было, да, когда у тебя денег не хватает на, на лекарства, то нужно сегодня уже начинать, пока у вас тот возраст, э, который позволяет быстро обучаться, позволяет э, быстро принимать решения, двигаться в том направлении которое позволит вам финансово быть независимым. Поэтому вот они несколько плюсов сотрудничества с нашей компанией. Компания международная, все официально, все сертификаты, логистика, доставка, все это делается компанией, вас это не касается, компания всем этим занимается. У вас есть возможность получения неограниченного дохода. То есть, по сути, вы можете получать неограниченный доход. В зависимости, уже со временем, чем больше ваша сеть, тем больше вы получаете прибыли. Через год, два, три можно уйти на пенсию. Три, пять лет работы в компании, вы уходите на пенсию, потому что вы будете получать тот доход, который... Многие люди даже и не снятся, когда они уходят на пенсию через 40-50 лет работы на государство или на какие-то компании. Свобода. У вас будет удаленная работа. У вас будет больше времени для вашей семьи. У вас будет возможность путешествий. У вас будет полностью легальный бизнес, официальный, он полностью легален. У вас будет карьерная перспектива, карьерная лестница, возможность получения опыта, потому что этот опыт пригодится вам в любой компании, в которой вы в будущем сможете работать. Инвестиции в себя, в свое будущее. Вы инвестируете сейчас свое время, труд в свое будущее, потому что этот бизнес, он работает на будущее. В будущем вы можете получать неограниченный доход, передать ваш бизнес по наследству. Вы всегда можете переоформить на вашего близкого человека, и ваш близкий или родственник сможет получать доход. Крутые продукты. В компании «Обалденная продукция», которая за несколько лет работы в компанию вынесла в топ-5 самых быстрорастущих, самых прибыльных компаний Америки и по всему миру. Это крутая система, крутейшее обучение, ваша новая профессия. Изучайте, получайте ваш опыт, изучайте ее. Даже если вы не будете работать в этом направлении, все равно... Тот опыт, который вы получите, он вам очень сильно пригодится. И а, последний момент. Очень важен такой момент, как дубликация. Люди, да, они не делают то, что вы им говорите. Люди делают то, что делаете вы. Поэтому они будут повторять вас. Тот пакет, который вы приобретете, они будут его тоже, точно так же брать и ваши люди. Они будут спрашивать, как ты стартовал там, Саша, Олег или Алина. да, Как вы стартовали, какой вы брали пакет. И, как правило, как только они узнают, например, если вы взяли пакет там, Бизнес, они берут тоже Бизнес. Если вы взяли пакет Билдер, они тоже берут Билдер. Если вы хотите иметь большую прибыль, соответственно то конечно нужно брать тот пакет который позволит вам зарабатывать больше но в любом случае какой бы пакет вы не взяли это ваш старт ваш пакет и это ваш задел на ваше будущее в компании э, в жизни и э, ваша возможность получать неограниченный доход досматривайте это обучение до конца еще у вас есть несколько заданий где вы узнаете какая система которая вам позволит получать клиентов партнеров на автомате вам никого не надо искать вам система будет давать вас обучат как работать с клиентами с партнерами у вас будет курс который будет вам вместе помогать наставник который будет вести вас до результата у вас будет соответственно продукция компания которая полностью легально которая работает официально все настроено все работает уже много лет поэтому изучайте проходите дальше обучение смотрите что за продукция компания какое производство и все остальное я желаю вам всем удачи проходите следующий этап сдавайте тесты и до встречи с вами на тестировании. пока пока